Мороженое, мороженое. Так. Всё, я устал стоять за прилавком. Пойду прогуляюсь. Мороженое. Мое, любимое. Че тебе мороженое. И тебе... Тебе нет недостойного мороженого. О, стой! Стой! Ты! Привет! На мороженое! Ай, ты мое мороженое воруешь, вор! На мороженое, на мороженое. Себя тыща. Да, я знаю, я не, я с добрая душа, я не продаю мороженое. Да не надо мне твои фальшивые деньги сам пошел помойся а <соскоп> ну <соскоп> и пойду Моё оборудование, они, как всегда, дарило счастье. Этот Олег. Где от него? Я с ним... Хорошо. Не знаю, как там тебя зовут. Где этот Олег? Бескосный, никчаный, неценитель моего мороженого. Неценитель моего мороженого. Пошел отсюда. Пошёл отсюда, или я тебя заморожу? Пошёл отсюда. Бесполезный ты. Ой, извини. Мам, по-вас назвать, мам, я насажу на право. Видят. Вы меня не достанете? Ах ты, получи. Получай. Иди подсюда. Добавил себе. попал под горячую руку А я съем твои мозги. Подавишь ты. А я ужасно. Не смешная шутка. Теперь ты без своего супер шанса ничего не сделаешь. Забирай свой дурацкий. А Достали вы меня тупые создания. Мое мороженое недостойно, чтобы жить в вашем свете. Я ухожу. Ну и валю. Уходи отсюда. Я изгоняюсь, а -а -а. да, здрасте. Что со мной произошло? Ладно, я пойду. Да может, потому что вы исконяйте свои тупые. Я все равно зал. И не можешь использовать чудесный мистер Бак. Без... Ну вот когда и. Ну вот ты без разницы. Вот когда. эту свою работу самую лучшего вас никчемные работы бесполезный вы никчемный